Привет, чудесные! Меня зовут Алена Ивона. Вы уже запланировали этот год, я еще в процессе. Я планирую по той системе, о которой я говорила в предыдущем видео. Оставлю ссылку внизу, я его снимала год назад. А в этом видео я расскажу вам о бесплатных рабочих тетрадях, о бесплатных брошюрах, о бесплатных ежедневниках, распечатав которые вы сможете подвести итоги уходящего года и с учетом ваших ошибок, которые вы совершили в этом году, вы сможете запланировать свой будущий 2019 год. Кстати, пока я не начала, пожалуйста, посмотрев это видео, напишите в комментариях, какой ежедневник вы использовали, какой вам захотелось скачать. Мне очень-очень интересно. Итак, первый планер, о котором я хочу рассказать, это год перед тобой, 2018-2019, у меня старая распечатка, а вы в не ув... а, нет, увидите, вообще этот проект придуман был ребятами из Венгрии в 2012 году, потому что они захотели внести больше осознанности в свою жизнь и они составили такую брошюру, сначала они заполнили ее вместе со своими друзьями, их было порядка 20, около 20 человек, и дальше они решили поделиться такой брошюрой со всем миром, ее можно скачать на различных языках, здесь порядка 20 страниц, она поделилась по секторам и э, вопросы здесь очень доступные и простые вам не заставят сложности ответить на них сами создатели этой брошюры рекомендую заполнять ее либо одному либо в компании с друзьями в период с 26 декабря по 6 января второй планер который я нашла на просторах интернета я нашла на сайте скребейка.ру он состоит из 75 страниц мне понравилось что он представлен уже в более креативной форме то есть там будут страницы для того чтобы порисовать будет всем известное колесо баланса Календарь на весь год для удобства заполнения Помимо этого, вы там встретите такие интересные упражнения Названия у них просто бомбические Аэропорт, магазин чувств, 20 безумств, капсула времени Также, если вы будете смотреть на этот uh, ежедневник еж на этот планер, наверное, даже так в электронном виде, там будут ссылки кликая на которые вы сможете перейти на полезное для вас видео. В этом планере будут страницы, которые вы будете заполнять в конце каждого месяца то есть этот планер предназначен на целый год. Следующий третий планер разработала девушка ее зовут Катя, я совсем недавно познакомилась с ней в инстаграме и а, мне понравилось, что в этой рабочей тетради вопросы представлены от имени самой тетради, как будто бы тетрадь общается а, с вами, в общем-то такой сказочный вариант, здесь также есть колесо баланса, которое так популярно на сегодняшний день, страницы для заполнения жизни в неделях, я об этом говорила в предыдущих видео, а, в конкретном видео о том, как я себя мотивирую, ссылку оставлю здесь. А, также есть страницы для благодарности к, а, уходящего года, страницы для прощения, вообще эта девушка Катя, она по-моему фанат планирования, даже я удивляюсь тому, насколько много она планирует, это с учетом того, что она еще ходит на работу, у нее двое детей, получается, ее планирование, ее подход к планированию очень сильно и хорошо работает, поэтому рекомендую обратить а, внимание и на ее рабочую тетрадь по подведению итогов и постановке целей. Далее я вам расскажу уже не о рабочей тетраде, а о целой рабочей книге. Она называется 30 дней для достижения результата. Ее создал писатель Джейди Мейер как руководство к своей книге с одноименным названием. И это тетрадь она предназначена для заполнения каждый день в течение целого месяца по понедельникам автор предлагает делать планирование недели по пятницам он предлагает сделать итоги уходящей недели в общем автор разложил вам весь месяц по полочкам если вы хотите начать планировать месяц неделю но не знаете с чего и как начать и вам хотелось бы чтобы у вас был личный тренер эта книга вам поможет помимо страниц для заполнения предлагается небольшая теория чтобы вы понимали о чем идет, идет речь и не заполняли все это в сухую а заполняли это с большим пониманием и осознанностью это будет прекрасным дополнением для предыдущих рабочих тетради о которых я говорила следующий планер рабочая книга тетрадь брошюра как угодно но мне кажется это уже рабочий ежедневник это ежедневник наверное многим уже известный он называется ежедневник космос я распечатала его в бесплатном виде в общем история такова есть некая девушка Екатерина, Екатерина славится тем, что она очень хорошо планирует, очень, достигает очень хороших результатов в карьере и у нее есть своя система планирования, которая помогает ей всего этого как раз-таки достигать. И в один из дней она решила поделиться своей системой планирования, которую она разработала для себя, потому что многие системы ей просто не подходили. В общем, она поделилась этой системой планирования у себя на фейсбуке на странице для своих друзей, выложила pdf-файл и на следующее утро она проснулась и об от того, что а, ее ежедневник так быстро распространился, так много репостов было сделано. Этот ежедневник также предназначен для того, чтобы запланировать цену целую неделю. Помимо этого есть страницы для ежедневного заполнения. Каждый день Екатерина предлагает выделить три основные цели, которые вы хотите за этот день достичь подведение итогов. Есть также журнал достижения и благодарности, и мониторинг привычек. В общем формат ежедневника довольно интересный. Если вам понравится, вдруг вам очень сильно понравится такой формат планирования, то вы уже можете зайти на сайт издательства МИФ, они выпустили этот ежедневник в виде настоящего полноценного ежедневника с красивой обложкой, к сожалению, это не реклама. Ну и напоследок я расскажу вам о своем ежедневнике, который я буду заполнять в следующем году в течение дней и недель, это еженедельник номер один, который написал Игорь Ман, но, к сожалению, этот ежедневник не бесплатный, его нужно приобрести за свои денежки. Но скажу вам, что он однозначно стоит своих денег. Потому что благодаря этому еженедельнику я смогла заглянуть внутрь себя и запланировать и увидеть э, те цели, которые мне хотелось подостичь, которые движут мною. Немножечко о самом еженедельнике. Здесь есть в самом начале страницы для анализирования своих мечт, страницы для возможности помечтать, страницы для анализирования своих целей по системе SMART. Также есть а, свод-анализ, это первый шаг, постановка целей. Второй шаг – это аудит, то есть вы анализируете, что на данный момент присутствует в вашей жизни и что, над чем вам следует поработать, чтобы достичь нужных целей. Следующий шаг – это шаг третий план развития, то есть дальше вы уже выписываете цели в измеримых и конкретных значениях, то есть вы уже прописываете что конкретно вы будете делать в следующем году. Шаг четвертый – это самопродвижение, это раздел, который предназначен для разработки своего личного бренда, то есть анализ того, какой вы сейчас, каким вы хотите, чтобы вас видели другие люди, каким вы хотите, чтобы вас воспринимали. И самая последняя часть – это шаг номер пять, он называется «Путь к цели», как раз таки. Благодаря этому шагу и эта книга и называется еженедельник, потому что здесь есть возможность запл... заполнения плана на неделю, есть возможность анализа своих полезных привычек, то есть трекер привычек. В общем, подведение итогов вашей недели, и так на протяжении всего года мне она очень нравится я уже заполнила все шаги остался шаг путь к достижению цели жду когда год начнется чтобы начать его заполнять а вообще на первые четыре шага у меня нашло, наверное порядка четырех часов то есть там довольно внушительные упражнения довольно серьезные настолько Серьезно, что порой я даже откладывала, надолго откладывала ежедневник в ящик, потому что мне страшно было дальше заполнять. Это же ежедневник для тех, кто хочет быть честным с самим собой. На этом все. Надеюсь, вам какие-то из этих ежедневников, ежедневников, рабочих тетрадей, рабочих брошюр, рабочих книг, что-нибудь вам из этого пригодится. Все ссылки оставлю внизу. Обязательно пишите комментарии, какой ежедневник вам понравился, какой вы решили для себя скачать и заполнять. На этом все. Спасибо за, за то, что посмотрели это видео до конца. Заходите еще на мой канал, а лучше подписывайтесь. Пока!